Казанский федеральный университет и благотворительная организация РУСФОНД продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. В этот раз в помощи нуждается 4-летний Егор Яшин, у которого врожденный порог развития лимфатической системы. О том, как помочь Егору, узнаете далее. наверное, хоть круг какой-нибудь. Ну, давай. Здесь. Красиво, да? Красиво. Получается. Получается красиво.